друзья всем привет видеообращение к аудитории зрителей наших каналов кузовных ремонтов у нашего товарища по цеху из беларуси олег провинциал канал у него произошла беда в принципе такая же как произошла у меня у него сгорел гараж человек интересный интересный тем что у него интересный подход к работе он инвалид, у него одна рука всего, но человек э, выполнял такие работы. Я на него не подписан, но порой видео само выскакивало а мне в рекомендованных, смотрел, как он делает. Действительно интересный человек э, с опытом работы и интересным подходом к этой работе. А, у него недавно, я так понял, сгорел гараж, э, он не падает духом. Смотрю, что выкладывает видео, какие-то уже планы там у него есть. Единственное, какая у меня просьба. Когда у меня такая беда произошла, мне, я прям не ожидал, мне многие помогли. Я реально был удивлен. Мне прям тяжело говорить. А, просто знаю, как это все тяжело. <coughs> Если кто-то с ну, неравнодушных есть людей, в принципе, ну, там по 5-10 долларов скинувся, это не есть проблема для одного человека, да в принципе, ну, что такое 10 долларов но для него это будет в принципе огромная поддержка, если человек 100-200 хотя бы по 10-15 долларов переведут, это будет ну реально поддержкой, за эти деньги можно хотя бы какой-то первоначальный инструмент купить или что-то в помещении сделать и так далее. Также немаловажно, я оставлю ссылки в описании на его видео, на его канал, просто даже поддержать, ну, морально, Там, написать комментарий, еще что-то в этом духе. <кхе> я помню. Когда я выложил видео со своей проблемой, столько комментариев, знаете, вот именно с поддержкой пошло, что с одной стороны я уже хотел как бы забить на это дело, потому что ну, малярку создавать сначала очень тяжело. Я знаю, насколько это трудно и так далее. <coughs> Особенно, когда то есть, сгорает все и просто нет никакой поддержки. Поэтому если у кого-то есть желание, есть возможность, давайте не останемся в стороне, поможем человеку. Тем более, что, ну я же говорю, человек инвалид, пройти, скажем так, я не смогу им этой проблемой, обязательно помогу ему. Я уже почитал комментарии, что много людей согласны, готовы ему помочь, он оставил реквизиты для, ну это правда белорусские реквизиты, для оплаты перевода средств ему лично. Я не знаю, я пытался с ним как-то связаться, но мой комментарий потерялся, я не нашел ответа на него, и хотел с ним связаться напрямую и предложить, что если кто-то есть с Украины, чтобы собрать, чтобы я здесь, допустим, собирал средства и разом ему перевел их все, ну, к сожалению, к сожалению, он мне не ответил просто, ну, напрямую, в принципе, перевести на любой счет, ну, не проблема. Киви кошельки делают вещи. Реально, я себе создал киви кошелек, и тогда была возможность просто принимать с любой карты, на любую карту переотправлять, никаких проблем. Поэтому поэтому, поэтому надо, ну, я считаю, что надо помочь человеку. Лишь для того, чтобы он просто не упал духом и ну, продолжал делать видео, потому что некоторые видео действительно были интересными, такими полезными. Да и просто посмотреть, как работают другие люди, э, другим инструментом, с другими машинами. То есть там совсем другой подход, и он части интересный. Как-то так, ссылка на видео, которое он выставил, будет в описании. Давайте поддержим человека. Всем спасибо. Пока.